Сегодня откроем кейсы на скинбоксе, как Никита его называет, новый кейс батл, Бля, Никита, тебе привет, короче, погнали, мимолетом и кейс за 30 тысяч тоже откроем, поехали. Я в начале этого ролика скажу, чтобы не было вопросов Ролик рекламный Вот чтобы в комментариях не было срача И там будет, было уже, ой, продался, продался Так, да, блин, ну я говорю, что реклама, что не так Но проект действительно годный И он выдает, подкрутку, по крайней мере, мне тут не включали Как вы это могли заметить с прошлого ролика Поэтому все максимально честно, ребят Я тоже хочу кушать, и такие ролики нужны Не понимаю, когда я говорю реклама, почему столько негатива Ну, когда я все это, блин, рассказываю Короче, 30 тысяч на балике. Ссылочка на сайт, кстати, будет в прикрепленном комментарии Там же и промик на пополнение, там 40 или 30 Процентов, промик ОДЖР, кстати, легендарная уже тема. Сегодня откроем вот этот кейс за 30 и, ребят, я вас хочу попросить, пожалуйста, перейдите по ссылке и просто авторизируйтесь на сайте, чтобы админы увидели. И такие, вот, давай мы еще у него ролик закажем. Я вам буду очень благодарен, это реально поддержка лучше, чем лайк, хотя лайк тоже приветствуется. Короче, погнали, начинаем с первого бесплатного кейса. Он от 100 рублей дается, и по поводу бесплатных кейсов, что хочу сказать. Здесь бесплатные кейсы на самом деле офигенно сбалансированы. То есть, первый кейс за 100 рублей, да, самый кал, что может выпасть, это мейнфрейм, мануфактура. Там, или как называется Кстати, не понимаю, почему нет русификатора на скины Но в самом последнем Самое плохое, что может выпасть Это, но это паладин, бля И Вот это хуево. Я только хотел похвалить ребят Что у них офигенный баланс на бесплатные кейсы Но опять же, если сравнивать с тем же изиком Да, кейс за 5 тысяч. Тут нет ширпа Это, конечно, радует Ладно, открыли первый Давай второй долбанем. Я хочу сегодня попробовать Открыть за 30 тысяч Ну как попробовать? Я в любом случае открою Потому что 30 на балансе имеется И, кстати, здравствуйте, Франклин Ну нет, Франклин не здравствует Пока кал. Кейсы бесплатные, но тем не менее калкалыч. Самое интересное, реально, кейс 30к открыть, что может выпасть с этой истории. Сайт новый, поэтому, ну, интересно. Здесь я говорю объективно все как есть, что мне нравится, что мне не нравится. Да, ролик проплаченный, но... Менять свое мнение из-за этого я не буду То есть если здесь хуёво заходит апгрейд Объективно я скажу, бля, апгрейд тут заходит хуёво Нормально зато выпадает дроп с кейса Более или менее на бесплатные кейсы Кстати, орбита с бесплатки а От скольки он еще раз этот кейс дается? 500, но, а, он от 5000 дается Ну это не слишком гуд Это, блядь, 500 рублей от 5000 депа, ладно Кстати, каждый кейс тут можно открыть всего лишь по одному разу Но на изике три раза Поэтому, наверное, и широк добавили Что, ну неплохо, кстати, дропается Хоть и по одному разу, но, бля, это лучше, чем выбить ширп. 1400 рублей. 10к депо ты получаешь плюс 1400. Неплохо. И финальный кейс бесплатный за 30 тысяч рублей. Вот, что выпадет отсюда, по-настоящему интересно, потому что бесплатные кейсы, это прям, ну, ну нет, ну нет, ну нет, ну, не, ну блядь, ну нет, ну 30 тысяч, а, ну 4к, ладно, помолчу. Ну это мало, ну, блядь, а хотя, с другой стороны, 30 тысяч, да, 4к, да, в принципе норм. И по итогу с бесплаток у нас что получилось сделать? Продать все? Почему не продалось, блядь, что за нахуй? Ну-ка, подожди, я в Давай нажмем, я хуе, сейчас деньги на баланс не пришли. А вот 36к, все правильно. Ну короче, плюс 6к в целом, ну, ну, неплохо. Кстати, они добавили новые кейсы. Я написал, ну, после этого мне админ написали: типа что понравилось так, Данил, не до тебя, что понравилось, что не понравилось. Я говорю, ребят, все круто, но нет кейсов, которые стоят дороже хотя бы косаря. Они добавили кейсы, приятно, что прислушались. Ну, естественно, все мнение, что понравилось, что нет, я им также высказал в сообщениях. Ну, вот что нравится, вот этот последний дроп. Эта тема популярна за бугром. И сейчас она у нас уже начинает потихоньку появляться. Это прикольно штука типа самый крутой дроп но вот единственное чего не хватает до это x -off. то есть кейс стоит э, допустим x рублей ну нужно показать на x сколько вы по итогу сделали то есть кейс стоит сколько пять штук например ну, а, одна штука 500 рублей ну и написали бы да человек сделал там x4 вот на ну, вот на этом дропе ну было бы неплохо кстати жесткий бля ничера себе Неп... неплохая у ребят фанбаза, бля. ладно давай-ка мы откроем самый дорогой все-таки кейс 9400 что тут есть самая пиздатая но ну, кстати это не байтовый кейс что интересно то есть, кейс, типа, стоит косарь, но тут нет делов, Вот это интересно. Ну, окей, давай пробуем и уже проверим. Но самое дорогое, чего попадало, коллаж за 300-200. Напомню. За 300-200, блядь, что? За 3200. Напомню, кейс стоит недешево. Ну, то есть, один кейс 1800. Самое дорогое коллаж... А, и самое дешевое здрасте, приехали. Самое дорогое авапа за 4600. Ну, то есть, X небольшой, но объективно. Кейс за 1000 рублей хотя бы за десятку в кому-нибудь выпало бы. Мне, например, да, было бы круто. Кстати, моно неплохая тема для инвестиций. Она в любом случае взлетит, так же, как и бенгальский тигр, он уже ебать сколько стоит. Вот этих, кстати, кому интересно, два даже три скина. То есть Golden гол Coin. В принципе, вот этот юсп тоже. Да тут все скины, бля, вот эти вот можно забрать, и они будут расти в цене. Это процентов. Ну, дефолт. Э, все старые скины в цене растут. И это, в принципе, дефолт. По итогу, супер такого мя... бля, бля, ножи. Супер, мега редкого. Вот, ничего не выпало, только хотел сказать, дропнулись ножи за 5к. 12 тысяч. Неплохо. Ну, ну, то есть, нормально. Вулканчик, я с удовольствием оставлю. Что ну, вулканчик, изи продать. И все-таки нужно еще посмотреть, работают ли вообще выводы. А то, бля, <реклама> рекламируешь сайт. А работают ли выводы, не знаешь. Не, ну по-любому работает, потому что сайт уже многие ребят начали снимать. Здесь все год, тут даже можно не сомневаться. Но, блядь, неплохо уже выпали ножики. Уже выпали ножики. Но вот чего для меня лично тут не хватает, это кейсов за ми... <реклама> он за миллион рублей. То есть, дорогих кейсов нет. Есть, кстати, перчаточный ножевой кейс. Но спрашивается, что мы дрочим-то? А что мы дрочим-то, почему мы это не Открываем. Давай ножевые проверим. чё нет, блять. Давай, баланс позволяет, поэтому хули нет. Так, это хорошо, убийство это всегда. Заебись, ножик. Э, и кал. Но ну, это может быть дорого. Это 17 тысяч. Да, это хорошо, это, это вполне нормально. Так, ножик оставим, самый дефолтный. Кстати, вот эти ножи э, самые дешевые, их на самом деле изи прям слить. На теме, за моменталку прям очень выгодно можно продать. Давай, кстати, ссылку вставим, где получить. Так, сохраняем изменения. Так, выводим ножик, закупаем предмет. Не, ну то, что сайт вводит, тут вообще как бы никаких сомнений. Это вызывать, я думаю, не будет. Ну, очень много народу уже по этому сайту сняли видосы. Но они, кстати, его еще закупают. Нажал F5, сейчас закупка идет. Окей. 45 на балансе. Самый дорогой, который тут есть, этот перчаточный кейс. То есть, но живой он еще до да, Данил я занят. Я ролик снимаю. Че, Данил со мной хочет пообщаться, бля. Подписчик, видимо. А, самый дорогой кейс это перчаточный. А но кстати, с... подожди! Бля, а мы сейчас нихуя бы стоим. А, нет. Я думал, такой, ебать, это плюс. а Кейс дорогой. Ножевой стоит дешево. То есть, по сравнению с другими сайтами, он это хорошо. Он реально стоит дешево и я немного не понимаю почему. Так, полтишок, это заебись На живой, то есть за 6900, но по факту Да, округлить даже 7000, когда сейчас на сайтах Он стоит от десятки начиная, даже от 9 В принципе, это дешево, и мне это тоже нравится Кстати, есть новые кейсы, да, про которые Я говорил, да, я тоже пробуем открыть А Я сейчас что хочу сделать, в предыдущем ролике у меня апгрейды не заходили а Слово совсем, сейчас хочу открыть а, 5 прочаточных кейсов И посмотреть, что с апгрейдами, потому что, ну реально В прошлом видосе они прямо не заходили И налево, и направо, ну не шли апгрейды О, принять трейд, кстати, прикольно, Повещалка вылазит Так, ножик, отлично. Ножик после полевых. Интересно по прайсу в стиме, будет ли он стоить дороже? Он должен стоить дороже 5000. Тогда будет круто, да, я скажу, вау, да, офигенно. Да, слушай, 5.21, нормально, плюс, плюс, плюс 5000 после полевок. Но еще раз повторюсь, вот кто выводит сайты, сайты, сайты с кейсов, кто выводит скины с сайтов, выводите что-то подобное. То есть дефолтные скины на ножи, они реально очень легко на ТМ за моменталку улетают. Там можно, типа, вот такой ножик продать за 4, за 4 500, но за 4 точно можно, там тысяча разница. Для меня это не такая большая роль, я всегда сливаю за моменталку поэтому вот, кому интересно, вот такие ножи нужно выводить, они до сливаются Так, ну что я все-таки хочу сделать Открываем 5 перчаточных кейсов, благо денег не хватит почему-то Во, это у меня другая вкладка была, страница не обновилась Короче, 5 перчаточных кейсов и после этого. Да, Данил все со мной хочет усердно пообщаться. Это, по-моему, другие перчатки, если я не ошибаюсь. А, 7 тысяч. Блин, ну ладно, перепутал. Но сказали про ножевой, кстати, кейс. И я думаю, будет ошибкой не сказать про перчатки. Но в принципе, тоже дешевый. Хотя перчи самые дешевые тут, которые могут выпасть, они стоят, ну, типа, даже тысячи четыре. Когда сам кейс стоит сколько? 7300. Ммм. Но это лояльно. Это на самом деле лояльно. У сегодня какая-то траблая приходится постоянно нажимать на F5, чтобы обновился список скинов. Так, ну мы будем пробовать, короче, делаем X10. Вот сейчас мне интересно, ну, типа, 10% шанс, зайдет ли хоть один апгрейд, при том условии, что в прошлом ролике вообще не заходило. Бля, я думал, уже зайдет. Давай даже X5, что-то X10 это слишком жестко, <laughs> я не хочу. Так, X5 ставим, но ну, X5 это тоже жестко, бля, давай X2, ладно, X2, X2, X2. Что-то я разогнался, X10 захерачил чем то ну окей. X2, зайдут ли апгрейды? Ну вот, с кейсов выпало. Да, смотри, зашли. Отлично. А давай попробуем какой-нибудь ебнутый апгрейд сделать на 50% шансе. Сейчас продадим все, что в инвенте лежит, и сделаем апгрейд. Мне интересно, блять. Как зайдет апгрейд на что-то реально дорогое. Продать все. Да, 6 предметов на 42 тысячи продать. Апгрейд. Прямо, если какая-то реально постоянно приходится на F5 тыкать. Смотри, делаем 100 тысяч. Это чуть больше, чем X2, но тем не менее. Есть что-то тут есть из интересного. из такого, знаешь, хайпового. по нем немножечко, да? Бля, из интересного нет. Давай поставим 150. Да, Данил, блин, я ролик записываю. Надо писать Данил, Данил, не пишите мне, я записываю видео, блядь. Я хочу какой-нибудь дел найти, но, видимо, сейчас его нет на теме. Да, и, бля его нет на теме, короче. Подожди, еще раз. 100 тысяч. Уляем, вот. Соточка. А, ну вот. Самое дорогое, короче, что сейчас есть, это Медуза. Нет, это не Медуза, 115 Crimson Web. Так, X-Ray, Медуза. Давай самый дорогой скин на сайте сделаем. Можно, кстати, сделать, будет хайповое название. А заапгрейдил самый дорогой скин на сайте. Бля, ну... Пиздец. Ну, нож вывели. <financing frequencies> Ребята, у меня есть такое к вам предложение. Админы мне выдают баланс. И вот есть... Такая мысль делать на скинбоксе прокачки подписчикам, Ну, то есть, мне выдают балик, я делаю прокачку. Если эта идея вам нравится, давайте наберем на этом ролике я понимаю, что это много, но 3000 лайков. То есть, прокачка я себе ни копейки не буду брать за ролик, то есть, мне вообще ничего не будет перепадать, а бабки будут идти вам. Естественно, мы будем это делать ролик через ролик, чтобы я хоть какой-то доход с этого тоже имел. Ну, тут врать не буду, да, все как есть, говорю. Поэтому, ребят, давайте сделаем 2000 лайков, вы поддержите меня тем, что поставите лайк, зарегистрируйтесь на сайте, чтобы ребята видели, я мог поднять прайс, и прайс. реально поставить условия, на которых бы было очень круто делать прокачки. Поэтому с вас лайк, переход на сайт и будем делать прокачки. У меня есть коллекция NFT-шек, и я чаще всего качаю тех, кто NFT-купил, но, блин, если мы на этом ролике 2000 лайков соберем, я буду делать прокачку всех. В том числе и среди тех, кто купил NFT-шку, далее среди всех абсолютно моих других зрителей, которые nft не покупали. Короче, ребят, поддерживайте меня, и будет вам прокачка контент. Я знаю, что вы это любите. На этом все, всем огромное спасибо. Это был сайт под названием Skinbox. Надеюсь, не будет негатива. Я реально ну, я прям всю правду рублю, как она есть. Если будет негатив, я очень удивлюсь. Всем спасибо. Это был Чела Фет. Всем пока.